Всем доброе утречко! В этом видео я покажу вам обзор нашего отеля Барут Би и что в нашем отеле есть. Это вот наш главный вход в отель. Это территория вокруг. На входе у нас меряют по приезду температуру. И потом можно будет уже заходить в отель регистрироваться. Проводит у нас обработку чемоданов после рейса. Температуру у нас мерили только по приезду один раз. Потом температуру больше не мерили ни разу. Это вот у нас холл. Я уже в первом своем видео по приезду его показывала мельком. И посмотрите, какой вот холл. Ну, как я говорила, холл довольно скромненький. Ну, в принципе, если вам не сидеть на территории, то, думаю, будет достаточно. На ресепшене находятся у нас русскополагающие сотрудники. Это, кстати, является преимуществом отеля. И по регистрации, естественно, вам выдают карточку. Точнее, выдают две карточки от номера. Одна будет грин-карта, по которой вы также сможете расплачиваться в баре за коктейли. В магазине в местном внизу. То есть сначала вы как бы все набираете, в конце отдыха вам выставляется счет. Вот, и вы уже потом на ресепшен его оплачиваете. И также по этой грин-карте вы сможете брать а, мороженое на пляже. То есть бесплатного мороженого на пляже нет. То есть только вот по грин-карте. Ну, цену по мороженому это я уже показала в отдельном видео по пляжу. Так, ну здесь вот у нас зона лаунж-бара вечером вот здесь вот у нас проходит анимация на улице амфитеатра нету здесь получается внутри здания амфитеатр здесь вечером проходит обычно детская анимация и потом э после детской анимации в здесь вечера начинается взрослая анимация каждый день при приглашают различных артистов они тут выступают ну то есть как вы видите зона отдыха довольно таки приличная по размеру в той стороне у нас находится ресторан, где проходит у нас завтраки, обеды, ужины. А ночной суп у нас проходит вот на улице, выставляется стол. И там можно будет взять сэндвичи и как бы, вот этот ночной суп. Так, в баре по напиткам. Напитки у нас здесь местного производства входит в All -Inclusive. Ну, также, что тут безалкогольные напитки какие-то. Соки пакетированные. Все, что э, все все напитки, какие идут заграничные, зарубежные, они все идут за доплату. Как я сказала, это вы уже, если хотите какой-то, допустим, заказать коктейль, э, то вы подходите, говорите, какой коктейль хотите, вам выписывают чек, убивают, ну, и в конце отдыха вы его по клин-карте оплачиваете. Сейчас вот уже народ потихоньку начинает собираться на завтрак. Сейчас раннее утро, я специально начала пораньше, пока не такая толкучка в отеле. Серега, он тут уже сидит, меня на завтрак ждет. Так, ну смотрите, идем дальше. Там у нас находится само злый мужской, женский. Сейчас мы поедем с вами на минус первый этаж, и я покажу вам, что у нас на минус первом этаже находится. А потом уже пройдем по территории. Здесь у нас на улице находится настольный теннис. Там прямо у нас находится магазин. Можно купить все необходимое. Здесь у нас находится зона кафе. Кофе, тортики, пирожные. Все входит в систему All-Inclusive, все бесплатно. Здесь вот цены для тех, у кого не All-Inclusive. В данном отеле четыре типа питания. Можно взять вообще без питания, можно взять завтраки, можно взять завтрак-ужин и All-Inclusive. В этой стороне у нас находится прачечная. При необходимости надо записываться на ресепшн, оставлять резервацию, работать с 9 до 21.00. Здесь у нас находятся гладильные тоски, утюги, машинки. Как я уже сказала, при необходимости можно воспользоваться. Какие услуги платные и бесплатные, я также привожу прайс в конце этого видео. Ну, тут у нас санузлы. Как вы видите, по всей территории находятся санитайзеры. Здесь у нас зона для отдыха. Также у нас здесь находится бильярд. В той стороне у нас лаунч-зона есть компьютер. Им можно бесплатно воспользоваться при необходимости. Так, здесь у нас детские игровые автоматы. Игровая комната. Вы можете приобрести жетоны для игровой комнаты в маркете. Ну, то есть вот в том магазинчике. 8 турецких лир за один токен. Ну, вот такая вот у нас здесь игровая зона получается. Ну, в принципе, как в любом отеле, естественно, у нас... Фото можно сделать. К сожалению, пока по ценам я вам озвучить не могу, так как раннее утро и пока не работает этот отдел. Здесь у нас находятся различные магазинчики. Здесь у нас находится парикмахерский салон. Здесь как бы бэйби лаунч. Ну, там находится детская кроватка, находится детский пеленальный стол. То есть при необходимости можно воспользоваться. Здесь у нас находится доктор. То есть при необходимости можете прийти сюда. Ну, надеюсь, такой необходимости у вас не возникнет. Здесь у нас конференц-зал. той стороне у нас фитнес и спа. Здесь у нас находится тренажерный зал. Тренажерный зал довольно-таки просторный. Вот такое вот у нас количество различных тренажеров. Так, вот здесь вот у нас бассейн закрытый, но он закрыт. Мы несколько дней назад сюда приходили, проверяли, он также был закрыт. Я так полагаю, что его открывают непосредственно, когда вы идете в Хамам. Так, там у нас находится также санузлы. Женский, мужской. Здесь у нас раздевалки. Здесь вот, кстати, можно получить пляжные полотенца. Как я говорил уже в видео по пляжу, пляжные полотенца, чтобы получить, не нужно никаких карточек. Просто приходите их и меняете. Смотрите, здесь вот у нас идет прайс по услугам в хамаме, массажи. Вот, вида азиатского массажа, древнее лечение Востока, уход за телом. А, ставьте видео на паузу и смотрите, знакомьтесь с сценами. Ну вот, сотрудник нам сейчас расскажет, какие условия посещения хамама. ситуация с колледжем. Посещение хамама для каждой комнаты полчаса ведется запись. То есть вы записываете на определенное время. Пришли, например, в 9 часов, у вас есть полчаса. Ага. Пока вы находитесь со своей семьей в хамане, больше что никто не может зайти, поэтому... После полчаса мы обрабатываем и заходит следующая комната в 10 часов. Угу. Все понятно. Все, сейчас посмотрим с вами хамам. Комнату дырю. Для... С приятной музычкой расслабляющей. Здесь мы делаем уход за лицом. Сейчас покажу вам хамам. Это наша Джули из солнечного Бали. Здесь у нас релакс-комната, где гости могут после массажа отдохнуть, посидеться. Это зона хамам. Угу. Когда вы приходите хамам, здесь могут отдохнуть, особенно когда дети. Дети не сидят, например, дети у нас угу. сидят здесь, ждут родителей. Угу. Вот. Эти три комнаты. Это наши комнаты для процедуры. Здесь mm -hmm. мы делаем пельмени, пельмени, пельмени, массаж. Вот. А этот, от хамам, который входит. Mm -hmm. Вот, такой хамамочек. Можете поснимать. Температура довольно-таки хорошая. Mm -hmm. Да, прямо чувствуется. я скажу, что прям холодный хамам. Вот. Здесь мы будем вставить уже. Когда двое детей и двое взрослых делается пены пенный массаж. Ага. После взрослых делаем физический массаж для всего тела. Детям делаем шоколадный массаж. Понятно. Ага. Ну, вот я сейчас уточнила по бассейну, оказывается тут бассейн, который вам я сейчас показала, он э, закрыт до осени, потому что этот бассейн находится, э, вы видите, в закрытом помещении и он с подогревом. Так, ну в принципе. Все, что на минус первом этаже я вам все показала, но ну, а мы сейчас идем с вами наверх и я покажу вам, какая у нас территория отеля непосредственно уже наверху. Ну вот уже начало работать здесь кафе, ну вот такой вот небольшой ассортимент пирожных и тортиков здесь представлен. Здесь у нас бар на улице, вот такая вот зона для отдыха. Здесь можно взять мороженое в течение дня. Но все мороженое, которое вот в таких вот упаковках, оно все за доплату также идет по грин-карте. Вот ценник на мороженое. Вот так выглядит наша территория ранним утром. Здесь днем проходит акваэробика. Народ уже потихонечку купается. Кто-то на завтрак пошел, кто-то уже плавает в бассейне. Вот наш корпус F. Как вы видите, здесь огромное количество корпусов. Также в той стороне у нас находится еще бассейн. С горками мы сейчас с вами туда дойдем. Там впереди идет, как бы детская игровая зона. И в той стороне, за теми корпусами, находится теннисный корт. Сейчас я тоже вам его покажу. Ну, как вы видите, территория не такая уж прям большая. Но растительности здесь не так много. Больше напоминает как каменные джунгли. Хотелось бы, конечно, чтобы на данной территории было побольше различных всяких кустиков, цветочков чтобы можно было как-то вот и укрыться в теньке, и чтобы было более уютно. Ну вот здесь вот у нас, как мы уже дошли с вами, вот игровая детская зона, детская площадка, детские качели. Вот здесь находится еще один бассейн для малышей. И вот еще один бассейн для малышей. Так. вот впереди мы идем у нас бассейн с горками глубина бассейна небольшая вот бассейн и две горки глубина метр двадцать бассейн как видите маленький Чтобы нам с вами попасть сейчас к теннисному корту, нам нужно сейчас вот по этому длинному коридору-проходу пройти. Ну вот, как видите, у кого выходят сюда номера, вот здесь немножечко зелени, так что им повезло. Здесь вот у нас вот такие вот длинные коридоры, можно попасть из корпуса в корпус. Здесь вот у нас находится теннисный корт. Вот такой вот теннисный корт. По поводу услуг можно узнать на ресепшн и заранее как бы забронировать время и воспользоваться теннисным кортом. Здесь у нас находится ресторан «Аля и в нем здесь снэк-бар. А, в «Аля тем, кто отдыхает по системе All-Inclusive, можно записаться бесплатно один раз за все время отпуска. А, также, что хотелось бы добавить по данному отелю. В данном отеле нет блюд, приготовленных на открытых э, углях, ну, то есть блюд-гриль. Как мы привыкли во всех отелях Турции, неважно, это 5 звезд, 4 или 3 звезды, всегда по вечерам проходят тематические обычно ужины и готовят на углях мясо, рыбу. Здесь такого нет. То есть единственное, возможно, вы сможете только прийти в ресторан а-ля карт и один раз попробовать что-то подобное. В обычном all-inclusive такого нет. То есть есть... Что-то типа электрошашлычницы и электрокриля. Но это, к сожалению, все не то. Для нас лично с это стало большим минусом в отеле. Здесь вот только немножечко такой вот растительности. И вот такой вот уютный уголочек. Смотрите, мандаринчики растут на территории. вот небольшой такой уголочек, где можно приятно ощутить атмосферу вечером посидеть под приятную музыку но так в основном открытая большая территория пространства вот схема отеля вот концепция нашего отеля ставьте на паузу и изучайте мое видео по отелю и его территории заканчивается не забывайте ставить лайки под моим видео если появятся какие-то вопросы спрашивайте обязательно подписывайтесь на мой канал и встретимся с вами в следующем видео всем до новых встреч и всем пока пока